Всем привет, ребята, сегодня я опять на Windows 11, и сегодня у нас будут а, не фишки Windows 11, а сегодня мы говорим по-другому, как же сделать свою программу, не знаю, языков программирования и так далее, она понравится программой Devil Next, а, ранее она называлась Devil Studio, но сегодня мы говорим именно про Devil Next, ее можно найти легко в интернете, и она абсолютно бесплатная, вот у меня версия 1.6.7.0, и... А после того, как мы зашли в программу, можем войти в аккаунт, либо создать проект. Мы давайте проект и давайте думаем название проекта. Ну, я ему дам название... Э... Давай тест. Тест. Прожект. Тест. Прожект. Можно выбрать папку проектов, куда будут закидываться все проекты. Давайте-ка я лучше на всякий случай создам... Я, кстати, этой программкой раньше пользовался. Компьютер. Сори, кстати, да, у меня опять на записи тут просто кайф. Локальный диск, да. Здесь давайте создадим папку Apps. Создать. Apps. И выбор папки. То есть, а, теперь они будут загружаться, все наши файлы будут лежать в E-Apps. Создать. Ждем пару секунд. А, пока у нас появились все файлы, конечно тебе надо не отвечать о щи так я бы хотел бы сначала вот так вот взять во все офигенно вот эта штука мы можем закрыть она по сути вам не нужна но она вам нужна будет если вы прям жесткий проект будет делать но я ее обычно скрываю она мне обычно ни к чему я прям жесткие проекты не делала Можем так просто вот скрыть и все. Но если она вдруг вам понравится, просто вот так вот взяли, потянули, закинули какие-то файлики какие и и т.п. И закрыли. Вот так вот. После открытия проекта мы увидим тут функционал. Модули мы рекомендую тебя не трогать. Но по сути он сейчас за модульки, тут стоят и прикреплены к именно вот этой форме. А заголовок, то есть это вот э, имя файла будет, отображающее вверху то есть допустим ТНТ. И смотрите. Сейчас покажу. Значит, за, за файл нажимаем запустить. Кстати, я вот не сказала. То есть, вот видите, ТНТ. Но выходи поменять иконку. А вот здесь нажимаете цветочки. И вот здесь выбирайте загрузить новое и выбирайте. Либо поиск проекта, но это надо, чтобы оно было заранее mm -hmm. добавлено. А дальше можно сделать по по, поверх всех окон, то есть, чтобы нельзя было его убрать. Можно сделать на весь экран, чтобы оно открывалось. Представьте, на весь экран есть, есть, есть стандарт. То есть, стандарт, это, который вы видите сейчас, есть без рамок. То есть, это вот просто сейчас. Вот просто белое окошечко у нас будет. То есть, вот такое вот белое окошечко. Это, это без рамок. А еще есть... Прозрачный. Чуть не помню даже, как прозрачно работает, честно говоря. А, вот программу не... Ну, то есть фон не будет видно. По сути у нас никаких файлов нет, и по сути ничего не видно. Прозрачный. Есть утилита. То есть выглядит как утилита, но на минус 11 не будет очень красиво выглядеть. То есть вот так вот, да, как на десятке. Далее у нас есть виджет. То есть, а виджет это поверх всех окон? Ну, вы, наверное, поняли примерно как. Цвет фона, то есть, стандартного фона можно поменять вот, на F2, допустим, на черный, и на белый. Так вот, тут можно поменять, конечно, и размеры вот этой штуки, но можно еще и вручную, если вы там не разбираетесь, не хотите в этом учиться. Можно поменять сетку, то есть, вот, э, клипры, мужики, будут вместе между этими кресточками масштаб. Ну, это понятно. Это поменять расположение. Но с я им тоже не пользуюсь. Так, ну здесь кнопки проекта. То есть тот, ну, сохранить файл можно, но тут сохранение есть, так что на счет этого можно не мучиться запустить проект. То есть, ну, запустить тест файл, собрать проект, то есть сделать его, как, ну, доделать его и переделать его в экзафайл. Помощь, ну, это справка тут, это можешь выбрать русский или английский язык. И можно посмотреть архив проекта и сделать мастер-копию. Далее, вот здесь можно посмотреть файлы или открыть проект. И это модуль. Он, по сути, отличается от того, но я, я думаю, это не очень важно будет. Но с, если вы делаете какие-то сложные проекты, то вам, вы будете часто пользоваться модулем. Но я, честно, пользуюсь модулем, но не, не настолько часто, скажем так. Что же у нас далее? Давай-ка перейдем уже... А, нет, мы еще не посмотрели... Нет, сейчас надо к этой перейти. Короче, есть это вот объекты и прототипы. Прототипы их вроде самого можно создавать. Честно, прототипами не пользовался, не верю в них смысла. Можешь стать кнопку. Вот эта 3 кнопка вот такая, то есть прикольная. Закругленная, есть такая плоская кнопка. То есть, как обычная интерфейсная кнопка. Тут можно хоть все настроить, ну, тут сами все разберетесь. Я от не хочу отдельно что-то рассказывать. Это не сложно. Здесь кнопка переключатель. Вот так вот. То есть какая-то ошибка. Что это нахимича-то неправильно? Не знаю. Что-то нахимичил, что не важно. Кнопка переключатель что-то бак был, но неважно. важно. То есть, она меняется, и это хорошо. А, есть еще текст, то есть, можно добавить какой-то текст. Вот здесь что меняется текст, и снова ну, тут все видно. А, есть также ссылка, то есть, с, это текст синий, но можно поменять цвет. И то есть, при нажатии на него открывается какая-то ссылка, но это не обязательно таким образом делать. Можно сделать через события. Скоро мы перейдем к событиям вот а, смотри у нас еще есть поле вода, то есть сюда можно допустим настроить так что вот если сюда какое-то значение вводишь то что-то происходит это примерно так работает а, допустим поле для водоника я не знаю многосрочного поле это вот где много строк и это можно писать и может писать сам игрок и также вы можете писать как а, в серии разработки то есть мы напишем что-нибудь кэджи какой-то. А, вот, смотрите, мы можем изменить вот здесь текст, дописывать его. А, и вот здесь тоже что-то написать, быть на русском и на английском языке. А, далее у нас есть флажок, то есть поставить, ну, просто флажок, чтобы можно было здесь галочку поставить, т.д. т.п. А, это все очень интересно, но а выпадающий список, то есть это, ну, выпадающий список, список есть дерево видимость корней я не знаю как честно дерево работает я им не пользовался простите изображение это одно из сейчас популярно то есть тут сначала такая стандартная будет ей можно если что изменить размер да тут всего можно изменить размер по сути можно вот здесь задаем изображение и все есть также видеоплеер, чтобы здесь воспроизводилось видео, можно строить то есть с какого момента оно будет воспорядиться и э, так далее. Прогресс. То есть это прогресс бар. То есть можно сделать прогресс в процентах. Ну если, допустим, 10% это вот столько. И вот процентов это вот столько. Или 90%. Это тоже можно сделать через э, события, но это о событиях поговорим, я говорю, чуть позже. Прогресс-бар. Uh, Далее у нас есть фрагмент формы, то есть может какую-то форму добавить и на свой позвонок, то есть это движущийся элемент, здесь по картинке уже понятно. Поле для, для пароля, то есть если вы что-то будете туда вводить, то это не будет видно. Но будет все работать поле с маской, то есть <с> я не знаю сейчас, как оно работает. Поле с маской, как оно работает, мне интересно, я сам не пользуюсь поле с маской. Я пользуюсь там для водопароле или просто для вода чего там а я так понимаю типа тут не видно ничего и вот это типа смазкой, да? да ну похоже что да Смотри, далее у нас есть поле для числа, то есть, где можно ввести только числа, прибавить их или убавить. Есть соответствующие кнопки. Поле для даты, то есть, можно здесь в дату наставить не наполнение, но можно сделать так, чтобы она не редактировалась через через программу, да. А, поля для цвета то есть можно просто выбрать цвет там белый голубой оранжевый, не знаю что вам захочется только. индикатор загрузки это почти то же самое что и прогресс но немного в другом стиле то есть минус 100 это вот такая загрузка если там хотя бы 10 то вот так вот пока 10 а если 100 то вот уже дон um, почему надо каждый раз так нажимать не знаю почему нет не нравится разделитель ну просто полосочка такая веб браузер то есть а, тут будет отображаться веб-контент то есть допустим вы кажете на ютубе вы сможете смотреть через ваше приложение youtube прикольно можете какие-то проги сделать для сайтов специально или там какую-нибудь рекламу но много чего интересного с этим связано таблицу можно добавить таблицу плагинации то есть вот можно ее настроить и чтобы она работала так, плагинация. Переключатели, то есть переключатели. Это ясно, понятно, то есть, если сюда нажимаешь, что это уже выбрать нельзя. То есть что-то можно выбрать. А как мне ее удалось? Конвас. Что такое канвас Это конваз! Помнял! даже доходил мне звук, но ладно. Типа на ней рисовать может панель. Это панель, просто белая панель, спойлер, то есть, вот если сюда нажмешь, то ты увидишь какой-то контент, который можно спрятать. Контейнер, ну вот эти панели я не хочу, честно, обозревать, тут фигура просто... Все, теперь переходим к интересной части, можно сказать, почти последней части, это события... Тут можно добавить события. Допустим, выберем кнопку и добавляем события. То есть при действии, а тут а, выбран именно действие клик. Но можно настроить там, чтобы, допустим, когда нажимал кодек клавишу э, то просто делал какое-то действие. То есть мы нажимаем действие. А, какой использует редактор? Так, я ни не видел. Так, конструктор. А, именно вот через конструктор здесь можно создавать без кода программирования. Ну, конечно, можно через код программирования в BHP. Конечно, если вы хорошо разбираетесь, но я прочитаю конструкторы, ну, редко пользуюсь иногда исходным кодом. Тут очень-очень много функций, но они по сути не... Основное это будет открыть форму, то есть я следующую страницу. Ща я попозже покажу, как закрыть форму. Сообщение и другое. Можно загрузить контент, но тут это уже немного посложнее. Я, конечно, знаю, но я не хочу это объяснять, я уже устал файл. Так, пройдемся просто быстренько вы посмотрите. На паузу поставите. Вот, тут даже PHP-код можно выполнить. Можно даже задать глобальную перемену. И с этой можно даже, по сути, игры делать. Но я чуть не хочу. И теперь, как же создать вторую страницу? Вот мы нажимаем сюда, новая форма. И вот здесь вводим название для новой формы. Ну, то есть это как вторая страница, так скажем. Вот, FFFF. А, тут можно еще давать... А, я... Ладно, забейте. Так вот, как же сделать, чтобы переходить на другую форму, и эта форма закрывалась? Мы нажимаем, а, выбираем действие, открыть в конструкторе, и выбираем... А, закрыть форму, и... Ой-ой-ой. Я, короче, с упал. Песец больно. Просить немного отвлекся. Интересно, запись звука идет? Да, идет. То есть тут закрываем форму, можно выбрать текущую форму и открыть уже форму FFF. Применить, закры... сохранить, запустить. Теперь смотри, когда мы будем нажать эту кнопку, эта форма закроется, и другая форма кнопка и вот видите вот открывается другая форма то есть и все можно так настроить много программ всяких сделать ну наверное мы этом будем заканчивать а еще чего хотела сказать забыл это как делать сборку проекта по сути ну можно сделать jar приложение то есть будет uh, jar jarник вам и его можно запустить но это неудобно можно создать windows инсталлятор то есть uh, с с этапом файлом то есть вам даст Setup файл, и с помощью него можно установить программу. Но это если делать только если у вас больше проектов, можно настроить его. То есть создание программы, версию программы, сайт программы. Все тут настроить, парольную на установку, бла-бла-бла. А, и самое используемое это Windows-приложение. То есть настройки можно... Строить. Здесь портабл-версия, то есть это, допустим, чтобы программа устанавливалась на новый компьютер, где нет еще Java. То есть тут... Кстати, чтобы запустить Double Next, вам нужна Java, так что скачайте ее. Ну, Но я надеюсь, она у вас скачена, если нет, то а, скачайте. Объедините исходники в один файл, то есть это чтобы не было папки папок много и был только один файл. Это очень удобно. И можно поставить иконку в а, Да. Ну и по сути, нажимать сохранить и собрать. Но ну, я собирать, конечно же, это не буду. Это был а, тестовый проект. По сути, я всю рассказал про эту пробу. Всем уже создать такие небольшие программки. Я не знаю, сейчас про что снимать. Теперь новый видос. Но что не придумаем, сниму. Всем удачи, всем пока, а я вошел пить лимонад.